Всем привет, с вами Мистик и мы продолжаем играть на мини-играх Мы сегодня снова сыграем в КС-очку Я надеюсь, у нас снова получится победить И после прошлого матча мне что-то 4 какой-то штуки дали, что-то написали Я так и не понял, что это Маунт Нет, это мне не нужно Начинается, как начинается Давайте за голубых что-ли попробуем Че нет, в принципе в прошлый раз мы их уничтожали, а в этот раз за них сыграем. Кстати, тут же, по идее, должны быть другие оружия, да? Нет, тоже 590, тоже дизерт игл. А сколько у меня вообще бабла? На чем мне хватит? Мне хватит на 590. <связать> <связать> <связать> у меня 800. <связать> не, на дигл зато хватает, слушайте. Интересно. Интересно девки пляшут. Так. Стоп, чуть не начал в них стрелять. Это, кстати, уже какая-то другая карта. Где мой дос 2? Да, <свист> серьезно, вот в первом же раунде как лоха, позорного А как мне отсюда вылезть Я застрял. <свист> Что за нафиг? Окей. Походу это не было запланировано. А нет, все нормально. Давай голубой, красава ты мелового, ну не прямом конечно, в смысле, надеюсь. Вон он. Да, сюда. Да три вот он за раунд. Я приношу удачу, слушайте, три шикарно. На что мне хватит? Хватает? Не не хватает. А хватает? Стоп, что-то я тупанул. Все, идем решать. А на броню мне еще не хватит? Не хватает. Ну и, собственно, как или мы на эту броню, правильно, правильно. Так, нужно изучить хотя бы эту карту эту четверую. Привет! Приветики, приветики, приветики Не пойду я на него Он что-то сильно дерется Хотя там мой голубой вроде что-то старается О! него глупкая. Ну-ка Что ты ждешь? Гасить же нужно! Получи Телефон В Каждую серию у нас просто телефон не мешает Здесь? Не здесь Кого ты стреляешь? Идет, не тратить свои патроны Сейчас же будешь голеньким ходить с ножом у нас семь живых, у них четыре живых. Слушайте, а тут у нас чипо больше теперь, в общем, ну в общем количестве, чем мне кажется. Чего вы ждете? Нам еще троих нужно убить. А одного? Да, серьезно? Либо я приношу удачу, либо, блин, не знаю. Ну как так-то? Второй раз играю, лаги, лаги, лаги. Кто пишет лаги? Какие лаги, тималя? Врет. Всегда так. Я тоже так всегда отмазываюсь, когда в Доте сливаюсь. Э, в смысле, выигрываю. Да. Здравствуйте. Так окошко выбита у вас. Магазин обворовали! Нет? Ну и ладно. Привет. Слушайте, никто не хочет со мной здороваться. Все что-то поубежали. Тут в разный. А -а -а! Ты чего? Кстати, он по мне даже не попал. Ой, ты свой. Ты чего? Отходим, отходим. Кто-то тут, тут еще стрелял. Либо это просто свой был идиот, либо он в кого-то стрелял. Я надеюсь, в кого-то. Не хочу свои темы идиотов. Они так голубые еще идиоты. Слушайте, это, наверное, единственный раз, когда напишешь в чат мои тимопедики, и это будет ну, частично правильно. не <кзывы> не не не не не нет Нужно было дигл брать, как так-то? <свист> Опять я внизу. Сколько у них два, у нас один. Нет, у нас два, у них один. Они заминировали бомбу. Окей. Okay. Еще бы знать, где она. Я тут даже не знаю мест. Вот одно место, а где второе? Ой, чувак, она вообще где-то в жопе. Хренеть, нету. Серьезно? Я даже летаю, не могу найти бомбу. Я честно не знаю, что это за карта в КСК, потому что я в КСК особо. А, нет, стоп, знаю. Ну, это средний, конечно. Да? Так, отлично. У нас один, у них один и бомба взрывается. Где наш вообще лазит? Нет. Хоть посмотрю, как он взрывается. <звы> oh. Я думал, нас все разлетится. Это ж Майнкрафт. Ну ладно. Какие-то были бы флюсы от КС. -ки. О! Это еще и покупать нужно. Ничего себе. Мы купим, ладно. Броню, естественно, все оружие. И мы, в принципе, полностью готовы. У нас есть. Кстати, у нас покруче уже чему у них, у них топорик. Ха -ха. Дигл. И P90. Смотрим по сторонам. В принципе, пойдем за этим, почему бы и нет? Если его кто-то будет бить, мы, в принципе, посмотрим, как его убьют, а потом. Может, такие, типа, ничего не видели. Убьем противника. Цветочки. А. Могилка, походу, чата. Кто-то там стреляет. Вот чуй и жопой. Здесь где-то красный есть. Так, нужно найти место, где бомбу вообще класть, и, наверное, там постоять. Оп. Если конечно, найду ее. Здесь, не здесь. Ну, может, здесь, в принципе, пройтись. Везде пусто. Ни людей, ни бомбы, ничего. У нас шесть живых, у них 4. Нормально. ч то ускорение за Господи, мне прям захотелось поиграть в этот... Э... Блин, где, короче, мотыгами? Стреляю, я сейчас уже забыл, как называть. Спарился. Шел нах отсюда, шел нах. Не попал. Блин, Нужно его обойти, а то он меня так будет терроризировать всю мою жизнь. что он тоже, наверное, так подумал, сейчас тоже меня будет обходить. Привет. Ты тут? Не, ну что, он какой-то глупо, серьезно. Он вообще не думал, что ли, что я могу там сзади обойти, например. Угу. Не здесь. А где второе? Э -э -э -э -э где второе это место для бомбы? Побежим на угад. Туда. Там он стреляет, значит там кто-то есть по-любому. Черт. Это херово. Блин, серьезно? Я должен затащить раунд! Нет, Нет! Окей, okay, окей, okay, я понял, я понял. Я был близок Я был очень близок Я даже использовал пистолет, и то не попал по нему Ну какого хрена а -а -а -а. И теперь денег мало, е моё Мне хватит только на 590 90 не знаю И какую вот эту херню В принципе Фух. Не, ну тот раунд, наверное, был самый интересный для меня Потому что, ну в других чё там Я встретил, там одного подошел, там сзади убил А в этом у меня был шанс Затащить целый раунд Это было вообще... Херово Не, на самом деле это было бы классно Так, красники Подход... а, Кто? Ты что-то кривой Минус один И Аккуратненько проходим дальше, остальных убить нужно У них всего два осталось Слушайте, а сейчас выиграем Тут опять, наверное, 8 побед Да, 8 побед нужно опять чтобы выиграть игру Привет Бомба Хезбин. опа она. я знаю, где бомба я знаю, где бомба. Или... Нет, стоп, я не знаю, где бомба. Она бы пищала, если бы она была бы здесь. Я знаю, где вот этот чувак. Отлично. Так. Вот, здесь опять бомба. Вот, тварь. Же. Вот он. Да! Да-да-да-да-да-да-да! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Не, ну вы видели. Вот. Но, собственно, ну что с мастером-то спорить? господи. Щенкам. Я вас умоляю. Не на ту рыбу напали. Не на ту. Че, погнали? Че ждем? Я готов убивать. У меня вон сколько денег. Сейчас гранат понакупаю. Буду стреляться в них. Что это? Это флеш, это смог, это... Что ж, да тут можно даже тактические всякие такие... Штучки делать Они любят здесь постоянно подрывать Скотины Уп, Нет никого И тут никого Что подождем или на другую Может наверное стоит на другую наверное, пойти Ага Я видел красную жопу И она побежала сюда хм. Может он уже бомбу закладывает Минус один. Все. Че здесь один был? Ну серьезно. И у них остался живых. Господи. Ч-то какие-то они ракушки. Все в меня. Здесь? И он сейчас по-любому где-нибудь спрятится и будет ждать конца раунда, хотя зачем? Или где нибудь поставить бомбу и всех нас сотымиет. Это а вообще будет жестко. Нужно на другой план пойти. Я не помню, где он. -мо, он где-то, где-то, где-то не тут. Точно. Точно не тут. Точно не тут и не тут. Окей, я заблудился. Будем, короче, идти наугад. Может, даже этого чучка встретим. Чудика. Где ты? Красавица моя. Выходи. Опа. Ты мне подал знак? Стоп, mm -hmm. oh, no. <плэк> они выиграли? А, нет, мы вы... Стоп. Да, мы, мы. Мы же голубые. Да, мы выиграли. Отлично. Так, берем опять P90. Ну, дигл, дигл, дигл, дигл. У меня денег. Если хватит на дигл, тогда возьмем еще дигл. Не хватает mm -hmm. нам на дигл? Ну, значит, будем без дигла, в принципе, почему нет? У нас есть зато. О, вот что? Ди Диффужол-кит. Нормас. Подойдет. Они сейчас отсюда твари повылезают. Давай. Ну, было близко. Это было близко. Ну, хоть одного убил, слушайте, это радует. Блин, они какие-то громкие. Там сверху хочу посмотреть, что там. 4-2 пока выигрываем. У нас есть большой шанс затащить опять. Привет. Давайте, голубенькие, в атаку. Нет, сюда! Сюда! Сюда! Сюда! Ты молодец, ты не... Идиоты, с кем я играю? А, как мы выиграем вообще? А тут счет есть? Тут даже счета нет. Блин, было бы прикольно, если бы счет показывали. Тут бомбы нет. А, у них опять один остался. Ди. Нужно, кстати, сейчас запомнить Просто расположение бомбы Так, одна у нас вон там вот Где эта тварь Примерно запомнил Хотя, блин, я сейчас как буду внизу Я ни хрена не вспомню А где вторая, стоп? Чего? Ага И наши двое туда бегут Сейчас один будет ее разминировать Нет, трое Я тебе помогу, давайте Красавцы, все еще один раунд за нами. Сейчас, это же, по идее, за победу какие-то, наверное, денежки дают на этом, ну, этого сервера. Виртуальную валюту, за которую можно что-то купить. Нужно будет подкопить. Так, вот так, вот так, вот так. Не хватает опять, господи, да мы ж выиграли раунд. Что за херня? <coughs> Нужно, значит, убивать больше. Вот, вот я же говорил, я не запомню где. Это где-то, где-то здесь... А, вот туда, налево. Там. Все. Я более-менее сориентировался. Что? Там кто-то блюет? Ничего. Не будем его отвлекать. Что? Как? А, у них всего два человека осталось. Ну, ⁇ м, это же неинтересно. А я тут радуюсь, что мы выигрываем. У них все ливнули просто. А. Я уже по привычке хотел сказать О, америкосы называется Просто как-то в доте все стали по-английски писать русский И я уж подумал, что тут то же самое Надеюсь, нет Надеюсь, это настоящие всякие англичане, американцы Эй, цветочки, все так красиво А мы тут кровь проливаем Может быть, более добрыми Да? Где вы? Кинули мне, твари Нахрена не доброта Сюды? Сюда? Блин, я бы на самом деле хотел бы сейчас оказаться за красную команду То есть, чтобы Как-то было, знаете, меньше шансов Чтобы больше там противников Меньше твоих, там, на тебя идут там Оп, десятерых там вынес И пошел, хотя столько всего нет даже. Привет Минус один Причем наш Серьезно Офигеть, где его убили Вот только что видел кого-то Отлично. А чё они по одному ходят? Блин, их всего двое. Им было бы проще, если бы они вдвоем ходили бы. Хе-хе. О, не, не хе-хе. Да, хе-хе. Гранатка-то. Ой, гранату подобрать, гранату. А, не успел, ладно. У меня сейчас, в принципе, кстати, есть деньги. Я могу дигл купить. Броня у меня есть. Граната, граната, граната, граната. Ой, закидаю я их. Сюда. Сюда. Тенчики. 7. Семь. Последний, кстати, последний раунд, походу. Ну-ка, они, они у нас выйдут вот оттуда. Это флеш, по-моему, граната была? Нет, это смог. В общем, я все им, короче, кинул. Надеюсь, они здесь. Нет. Ну, я хотя бы попытался, в принципе. Почему бы и нет. Сзади никого нет, спереди никого нет. Все. Значит, можно идти спокойно. Привет, ребят. Че, вы тоже оттуда? Кто-кто? Сват! Вон за гейм! Второй раз играю. Вторая победа подряд. Мне просто везет. Так что, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И за вторую победу вы поставите мне лайк, если, конечно, вам не сложно. А если вы вдруг впервые, то подписывайтесь на канал. А с вами был Мистик. Всем удачи и до новых встреч.